Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю вам сделать вот такой воздушный бант-цветок из узкой ленты. Его сделать очень просто. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я использовала два оттенка ленты. Ширина ленты 0,6 сантиметра. Это малиновая и бирюзовая лента. Точно такая же по ширине. Бирюзовая нужно 2 метра 80 сантиметров, А малиновая больше трех метров. Дальше мне понадобились тычинки белые и бирюсовые, зажим для волос, канцелярские зажимы, конечно же зажигалка, пинцет, линейка, универсальный полимерный клей у меня это дракон, у вас может быть любой другой и клеевой пистолет начинаем с листиков их я делаю из бирюзовой ленты нарезаю отрезки ленты самый большой отрезок 9 сантиметров потом 8 7 6 и 5 сантиметров и всех этих отрезков нужно нарезать по 8 штук Начинаю собирать лепесток. Из этих отрезков я буду делать вот такие детали. Беру отрезок лицевой стороной вниз, изнанкой на себя. Прикладываю отрезок поменьше. Совмещаю срезы и стороны. И таким образом собираю все отрезки. Вот так. Теперь край зажимаю пинцетом и оплавляю огнем зажигалки. Все, все отрезки скреплены. С обратной стороны делаю то же самое. Вот таким образом все отрезочки, все кончики собираю воедино. Деталь готова. И таких деталей нужно сделать 8 штук. Это просто, не правда ли? Теперь мне нужно найти серединку самой меньшей детали. Я складываю деталь вдвое. Пинцетом зажимаю серединочку. И продавливаю ее пальцами. Такое нужно будет сделать только на двух деталей. И потом вот правый уголок я буду приклеивать к центру самой меньшей детали. Наношу немножечко клея. И приклеиваю. Пока получается вот так. А теперь я клей наношу на место приклеивания уголочка. И наношу его на, каждый, на каждую полосочку. По-другому здесь не получается. Это оптимальный вариант. Вот. Все отрезки склеены в одном месте. И теперь здесь можно зафиксировать канцелярским зажимом и положить сушиться. Вот клей уже высох. У нас получилась вот такая деталь. Это будет центральная деталь в следующей конструкции. Значит, здесь на центральную деталь я наношу немножко клея с одной и с другой стороны. Это так называемый центр детали. И к нему я буду приклеивать детали с одной стороны и с другой. Приклеиваются они симметрично. И получается вот такая конструкция, похожая на летящую птицу. Опять воспользуемся канцелярским зажимом. Клей высох. И можно продолжить. Теперь я уголочки, оставшиеся в свободном полете, буду приклеивать к нижней части центральной детали. Наношу клей с обеих сторон и соединяю концы, один и второй. И опять на помощь придет канцелярский зажим. получается такая красивая деталь рисунок в турецком стиле клей у нас высох у нас есть одна такая деталь и еще одна для симметрии на эти детали я буду наклеивать тычинки я беру их 5 штук Вкладываю вдвое уже их получается 10 вот такой пучок пучинок фиксировать этот пучок я буду горячим клеем и делать это буду вот таким образом кладу на линейку и сверху придавливаю пинцетом мне нужна тонкая плоская поверхность потом вы поймете зачем вот она плоская тонкая тычинки буду выкладывать так чтобы закрыть вот это место соединения всех деталей наношу горячий клей и помещаю тычинки на их место. Уже красиво. Теперь соединим обе детали. Для этого приклеим еще два лепесточка. Наношу клей на основание и прикладываю вторую деталь. При этом нужно совместить все края. Вот так. Все срезы. Теперь я наношу клей на свободный конец. И приклеиваю к ко второй готовой детали. Получается вот так. И последняя деталь. И теперь нужно закольцевать. Наношу клей на свободный конец и закольцовываю. Все 8 лепестков я использовала. Остается соединить лепестки по центру. Наношу клей. Соединяю симметрично, совмещаю все центры и немножечко держу, подержу, подожду, пока лес хватится. На лицевой стороне у меня есть маленькая площадочка, которая будет приклеиваться лепестки. А вот с обратной стороны задней стеночки у нас. Получаются необработанные места соединения всех деталей. Поэтому я их буду закрывать небольшим отрезком ленты этого же цвета. Вот я примеряю, сколько мне нужно ленты. Срезы я огнем не обрабатываю. Здесь это не нужно. Наношу немножечко клея. И при помощи пинцета подворачиваю ленту центру вот так у меня получилось в готовом виде 6,5 половиной сантиметров теперь этот кусочек ленты я приклею вот сюда и все некрасивые места будут закрыты тонкой полоской наношу клей И накладываю ленту. Сюда будет помещаться зажим для волос. Конечно на такую большую деталь можно и побольше зажим использовать, но у меня есть только такой. И вот наступает время, пора его приклеить. Наношу клей прямо на зажим и определяю его на свое место. Все держится, но я зафиксирую его еще и отрезком ленты. Кусочек ленты 10 см. Здесь я обрабатываю срезы огнем. И начну приклеивать эту ленточку от центра, с лицевой стороны. Вот так. Здесь поднимаю зажим, можно капельку клея нанести прямо на крокодильчик внутрь. Но это чтобы совсем быть уверенными, что крокодильчик не отвалится. Вот так и теперь лентой отливаю еще раз. закрепляю на лицевой стороне. Сюда будут приклеиваться лепестки банта и все будет скрыто. Вот обратная сторона уже сделана, все аккуратно. Теперь приступаем к лепесткам цветка. Здесь нужны отрезки: 10 сантиметров, 9, 8, 7 и 6. И их тоже нужно нарезать по 8 штук каждого размера. Начинаем с большего. Точно так же, как и в первом случае. Делаем точно такие же детали. Все очень просто. Совмещаем срезы стороны лент и оплавляем огнем зажигалки. С обратной стороны точно так же. Совмещаем края, срезаем. Все просто. И тоже делаем 8 штук. Теперь будем склеивать лепестки вот таким образом. Наносим клей на кончик лепестка, здесь без разницы на какой край вы нанесете, и потом эти кончики составляем вот таким образом, чтобы у нас внутри образовался прямой угол. И здесь тоже все края совпадают. Зажимаем зажимчиком канцелярским и откладываем сушиться еще раз показываю как это сделать вот с другой стороны нанесла клей еще раз говорю это не важно в каком порядке вы будете накладывать лепестки, вернее края один на один главное совместить края и выдержать прямой угол все лепесточки оставляем сушиться а у меня уже заготовлены остальные лепестки. И из них уже можно собирать цветок. Вот их 8 штук. Лепестки приклеиваем к центру. Для этого я делала такую углу. Плоскую платформочку когда наклеивала тычинки я вам говорила вы поймете дальше для чего это нужно вот как раз эта платформочка и дает нам возможность без проблем приклеить все лепестки на узкую деталь наношу клей прямо в центр и подставляю лепесточки. вот первый ярус цветка уже готов теперь второй ярус его я наклеиваю в шахматном порядке лепесточки заворачиваются вверх и это придает объем банту цветку несмотря на то что все это сделано из очень тонкой ленты, этот бант смотрится объемно и пышно. Вот последние лепестки уже тоже подсохли и я их приклеиваю на свое место. заняться оформлением серединки. Я ее решила сделать из тычинок белого и бирюзового цвета. Тычинки я собираю в пучки небольшие, где-то по 10-12 тычинок. Их скрепляю горячим клеем и приклеиваю к центру. Вот так беру несколько тычинок белых, бирюзовых Складываю пополам. Тычинки разной длины. И я решила на этом немножко сыграть. У меня получилась серединка такая пышная. Тоже лохматенькая. В общем, интересно смотрится. И вот таким движением, как бы скручивая эти вот все ниточки, на которые держатся тычинки, я фиксирую пучок пальчиками вот так еще прокручиваю чтобы все было плотно и срезаю лишнее ну теперь остается вот последний пучок приклеить наношу клей на самый край и подставляю в нужное место